Всем привет, друзья! Наступило утро, мы проснулись в 4, в пятом часу пришли сюда. Пришли за земляникой, как вы знаете. Мы сюда. Я сюда каждый год хожу. Я с мамой ходила сюда, мне очень нравилось. И мы вот нашли земляничку, но ну, не везде так, конечно. Вот чуть-чуть еще только начали собирать недавно, как вы видите. Но ну, нынче земляника радует, конечно, радует Не такая мелкая и не крупная Но, слава богу, никак в том году вот. Ну, в принципе, у меня вот Давид пришел Он сказал, мама, разбуди меня Я его разбудила Да? Ну, как, нравится? Роса очень холодная, руки очень мерзнут Ну, сейчас солнце прогревается Прогревает все, и вроде более-менее вы спрашиваете, когда я сплю? Да я сплю, не переживайте, я сплю, отдыхаю, но редко отдыхаю побед. Э, летом я особенно больно-то не сплю. И э, потому что на то лето, чтобы жить, дышать вот это, этим всем и не проспать. Я вообще не люблю спать. Я вообще вечер не люблю, ненавижу. Утро я просто обожаю. Я обожаю рано вставать. Я обожаю а, с утра рано что-нибудь поделать, поработать. Ну, в принципе, вот так вот. Так. Надо быстренько пособирать. Сколько насобираем, столько насобираем. Так как э, Даринку у меня с Андреем, но она, я ее покормила, я ее в груди кормлю. Э, спит. Потом, если что, звякнет, мы пойдем домой. Да еще надо будет хозяйство покормить. но вот так вот, друзья. Вот так и живем. Так что ненавижу я спать. Ненавижу. Я удивляюсь некоторым мамам, которые любят поспать, как хорьки, полежать на кровати. Но этого терпеть не могу. Это, мне кажется, время очень сильно теряешь, во-первых. И... Мне этого времени очень жалко Чтобы вот так вот на сон Его а, Раскидывать Я лучше в это время что-нибудь поделала Не так просто Не полежу Раньше, да, я любила по молодости поспать Никто не любил поспать Так и согласитесь Многие любят спать <смех> Днем особенно Особенно молодежь Сами молодыми были ну, в принципе, мы и не старые, да, Давид? Нет. Мама не старая ведь? Сейчас вопросы тупые. Нет, нет. Ладно, друзья, буду собирать дальше, а после покажу. Покажу, расскажу, сколько чего и почем. Стоит Стоит Все, друзья, мы пошли домой. Время 7.30. Андрей позвонил, сказал, Даринка проснулась. Но она сейчас уснула. Я говорю, давай к хлебушку подходи. Набрали 2 литра, ну чуть поболее 2 литров за 2 часа. Ну нормально так. Мне понравилось. А тебе на руки бесподобный запах. Обалденный. Это натуральный. Сейчас пойдем в хлебушок, надаю молочка. И сегодня у них на завтрак будет молоко с земляничкой. Да ведь любишь? Прямо иди. Устал что Нет, просто солнце светит. А, а кепку забыл. Вот, сейчас надоем. пошли мы. Вот, мы недалеко, как вы видите, от дома. Все. Все, все, все, все, Ну вот у нас завтрак для детей принесли. Они еще так проснулись. Вот земляника с молочком, со свеженьким молочком. Сейчас пойду. помою. Она какая сделала. нас. Вкусно с молоком. Это бабушка очень любила такой. Молоко мама, с, не ягодками, с ягодками. Да. Ну как давить? Че? <смех> Что за лицо <кольцо> делаешь? <смех> Кислая. Кушайте все. Да, Приятного мама, аппетита. Она самая полезная, самый полезный завтрак. Давай. Нет, не самый полезный. Так. У меня вовсю сейчас уборка идет. Но ну, я уже почти прибралась. Стирка. Барсик бегает вон. Кстати, Андрей мне ромашки подарил. Смотреть Это он вот, это в огороде там набрал. О, около огорода и тем временем я еще собираюсь варить хлоп у меня пока жарится мясо как обычно оно должно быть поджаристым. и Андрей накрошил накрошил у меня морковку и лучок подготовил в принципе вот и все у меня осталась только наша детская комната приборку убраться, приборку сделать и все, больше ничего нету. И потом я начну свои дела, своими делами заниматься. Ну ты хулиганка бегаешь. Шумите. Везде игрушки. Куда не посмотришь, везде игрушки у них валяются. Кошмар. Стульчик-то зачем так выкинула, Амина? Ну все, друзья, вот у нас плов сварился. Я сейчас размешаю все. Получился замечательный пловец. Вкусный. Добавила сюда, ну как обычно, всяко-всяко. Куркуму. Куркуму будем добавить. Сейчас посмотрим. Да. Кхе -кхе. Куркуму добавила и мясо по-любому мясо обязательно без мяса никуда это не плов без мяса куркума она придает цвет и она вообще для плова вообще вообще, вообще классно короче затем и приправы для плова ну, вот у нас пловщик замечательный получился правда очень вот смотрите плиту промыла и у меня плита опять завелась вкуснюшка получилась все хотят кушать сейчас размешаю и она потомится минут 5. минут пять сейчас потомится и будут и можно будет кушать начинать такой пловец у меня уже одинарко бегает со мной мама когда будет готов плов мама когда будет они очень любят плов масло много добавляю но оно не жирное получается самый то плов вообще он масло любит если масло не будешь мне а, чуть нальешь то это не плов вот это да. Масло обязательно, не надо жалеть масло. Ну все, в принципе. Все, пусть потомится и начнем мы все. Закрываем крышкой и полотенцем. Все. Пусть стоит. Даринка, у нас очень любит телевизор смотреть лежать так вот. Вот она лежит и смотрит туда, да, с вместе. Ножку вытащила. Балкон у нас открытый. Хорошо, свежий воздух. Мы любим свежий воздух. А Динара, Динара с Аминой у нас из папы уехали за дедушкой. У нас на картошке, короче, трава заросла вообще кошмар. Андрей сегодня съездил. Говорит, там очень много Надо Я звоню К своему отцу, говорю Ну вот, Зорину Сос, нам нужна помощь Он такой, все Выезжайте Я выезжаю Работать, помогать Да-да-да-да Варежки я делал чтобы все они сарапала она. Но ногти-то постриженные Но все равно ну все, все, все, все, все, все, уй, яй, яй, ай, яй яй, яй яй у у бай у бай бай у у яй, яй у у яй яй На камеру смотрит. Так, кто это у нас? Кто это у нас лежит и на камеру смотрит? А это Дариночка-куколка наша, да? Ну, говори. Ты же любишь у нас разговаривать. Да, привет всем скажи. Привет. Да? Да, моя солнышка. Ай, ляль. Ай, ляль, как... Ай, мы сладкая моя. Трататушечки мои, тра-та-та-тра-та-та. Маленькие ножки бежали по дорожке. Тип-топ-топ. Она телек очень любит смотреть, очень телек любит смотреть. Прям балдеет по этому телеку. А вдруг в нашей комнате, вот этой детской, да, включаешь телевизор, и она прям засыпает под телевизор. Ей нравится, чтобы разговаривали. Но если я встала и ушла, это все, хана, она сразу просыпается у нас. Да, Доринка? Ну ладно, держи.